Почему церковь так противится кремации? У наших древних пращуров захоронений не было. Тела сжигали, а сейчас огромные площади покрыты кладбищами, что совсем не радует. И правда ли, что часть души человека привязана к месту захоронения до тех пор, пока останки не истлеют? Да, правда, это дело, дело зависит от ритуала. Вот, В частности, кладбища принадлежат христианской или э, там, иудейской, или авраамической вере. А, они... Это пространство, специально выделенное для сохранения. Для чего сохранения? У каждого свои задачи, но в основном это сохранение связано с пророчествами о страшном суде и воскрешении. После этого страшного суда считается, что люди должны воплотиться из собственных костей. То есть в том, в том теле, в котором они были похоронены. Я себе представляю эту ораву зомби. Это вообще, конечно, так страшно даже от одной мысли. Но, тем не менее, они реинкарнацию не признают и считают, что именно эта плоть, которая похоронена по... Такому обряду должна пройти воскрешение. По этой же причине очень многие богатые люди покупают себе за огромнейшие деньги места на кладбище, поближе к храмовой гореще, потому что по преданию считается, что иудеев будут воскрешать первыми. А наша практика, практика кремации считалась, что огнем мы, происходит очищение от плоти, дух Переходит непосредственно в сознание Бога, откуда он реинкарнирует еще раз, гораздо быстрее и э, без вот всего этого плотского обременения. Э, там другая парадигма информационная, и она работает, если ты язычник. Она работает, если э, твой прах через огонь возвращается опять в этот Мир не проходит через ритуальные обряды привязывания плоти, привязывания к земле. Но надо сказать, что не все языческие традиции э, работают через кремацию. Были очень многие традиции, которые хоронили своих э, пращуров в земле. Например, этруски. У них был ритуал захоронения именно в земле, в определенной позиции эмбриона. Потом они уже перешли как раз на саркофаги, но захоранивали и в земле. Считалось, что плоть в язычестве, считалось, что плоть, которая захоронена в земле, памяти не сохраняет, и вся память человека уходит в землю. То есть она становится как бы общим достоянием земли, а земля гея распоряжается ею по-своему. Но считалось, что подобное захоронение, оно в большей степени плебейское, мол, это плебеям не надо сохранять родовую память, нет там никакой памяти, нечего там сохранять, поэтому плебеев в Древнем Риме, например, хоронили в земле, а патрициев обязательно проходили, пропускали через огненное сожжение. Вот такие вот правила были. У других народов также, опять же, свои правила захоронения, и все зависит от культа. Культа, в котором лежит в основе понимания, как человек уйдет, как его взвесят и с чем он сюда вернется и с чем он сюда вернется. Вот таким вот образом.